Ну что ж, приветствую вас, стрельцы! Давайте посмотрим, что вас ожидает в сентябре по основным сферам. Ну, конец августа, начало сентября, прям первое число, будет крайне благоприятный для взаимоотношений с вашими партнерами. Может быть, вы с ними какой-то очень удачный проект осуществите. Также приятные новости, связанные с детьми, с хобби, с увлечениями. Легко получится организовать какую-то интересную, важную встречу в вашей жизни. Но все, что связано с партнерством, с установлением важными связями, пройдет достаточно интересно и многообещающе. Также с первого по третье... 3... И с 15 по 18 Будет повторяться один и тот же аспект Он называется Позиция Меркурия К Юпитеру И часто дает ошибки во времени В обещаниях В каких-то нереализованных желаниях В трудностях осуществить что-то И ну, знаете, как будто бы много болтовни А вот дела мало Поэтому вот в эти дни Лучше ничего особо такого важного не планировать Чтобы потом не сокрушаться О том, что что-то не получилось У вас это будет тема Связанная с Дружеским окружением А также так, второй, третий, четвертый, пятый И шестой дом И работа Дружеское окружение и работа. Может быть еще что-то по здоровью. Ну, вот, ну, вот обследоваться в эти дни вообще не подходит. Ну, здесь могут быть какие-то дружеские встречи, посиделки. Ну, я бы сказала так, что на эти дни лучше ничего серьезного не планировать то за что придется отвечать. Очень много может быть сбоев, ошибок. Я вижу, что здесь может быть большое желание, может быть, куда-то уехать или переехать. Может быть, встретиться с кем-то. ну Может, во время встречи там допустим произойдет такого, что вы или перепьете, или переедите, или приедете не на то время, на которое назначили. Ну, Как-то будет вам трудно быть собранными. 5 числа произойдет переход Венеры в Деву. В Деве она более практичная, более рассудительная. Для вас это, по-моему, 10-й дом, 12-11-й да, 10 дом. Я могу сказать, что... Это будет месяц, когда вы можете находиться под чьим-то покровительством Можете заполучить какого-то покровителя, человека, который будет вам помогать Который будет вас поддерживать Благоприятный будет месяц для улучшения своего статуса Для взаимоотношений с вашим партнером Особенно с женщинами, поскольку Венера все-таки олицетворяет женщин 10 числа произойдет два события первое это полнолуние которое будет в рыбах в вашем четвертом доме раз два три четыре да я на отдельной консультации на отдельном прогнозе расскажу что он принесет и также будет переход в ретроградное движение меркурия он будет происходить в вашем доме друзей вашего дружеского окружения и о чем он говорит о том что с 10 по 1 октября, ожидайте возвращения своих друзей, тех, кого вы давно не видели, тех уже о ком, может быть, и позабыли или они вас позабыли, но ну, вот сейчас начнется период воспоминаний, встреч и активного общения с ними до 23 числа он будет находиться в весах а затем перейдет снова в деву, дева это у вас тема покровительства, карьеры Может быть придется что-то доделывать начатое ранее Завершать какие-то свои очень важные дела До которых раньше не доходили руки Ну, Помним, что на ретроградной Меркурии неблагоприятно что-то покупать Лучше продавать, можно чинить ну, то есть от чего-то избавляться, что-то заканчивать, что-то доделывать. Новые знакомства вряд ли будут долговечными, как и новые договора вряд ли будут долгосрочными. Все, что будет происходить в этот период, оно будет иметь временный характер. С 13 по 16 Венера будет образовывать неблагоприятный аспект к Марсу, а Марс будет находиться в вашем доме партнерства. И это указание на то, что можете в эти дни не ладить со своим любимым человеком. Это актуально как для девочек, так и для мальчиков. Ну и в принципе просто постарайтесь избегать каких-то споров и любых острых ситуаций. А вот 18-20 вас порадует, поскольку Венера будет формировать очень благоприятный аспект. К уровну. Это говорит о том, что что-то может произойти у вас приятное. По работе, по службе, что-то можете получить, какие-то бонусы, премии. Благоприятное время, чтобы ну, как-то утвердиться в своей карьере. Также благоприятное время для интересных знакомств, для осуществления каких-то проектов интересных. Ну, вы будете очень оптимистичны, довольны, будете с хорошим настроением. Также для здоровья здесь очень хорошие аспекты, будете хорошо себя чувствовать. Ну, на таких аспектах не болеют, на таких аспектах, аспектах как правило, очень легко и быстро выздоравливают. Любое там лечение, исправление чего-то, оно обещает быть успешным. В общем, все, что вы для себя сделаете, вам это принесет, ну, знаете, как улучшение, как и общего самочувствия, как, ну, как и внешне, так и внутренне. С 21 по 24 постарайтесь не обмануться. Возможно, какие-то крупные расходы. Траты на дом, на семью лучше в эти дни, деньги никуда не вкладывать, есть большой риск встречи с, или с мошенниками или же попасть под чье-то влияние, ну в общем-то будьте аккуратны. 23-26 Венера будет в шикарном аспекте к вашему Плутону, что говорит о том, что многие из вас могут разбогатеть. Если не разбогатеть в это время, то получить какой-то очень приятный бонус, какие-то хорошие денежки. В общем-то, я думаю... А, еще это, кстати, аспект связан с любовью, с оформлением отношений, с... Переводом их на другой более серьезный важный уровень, Улучш... то есть все, что связано с улучшением своего статуса, вот для этого время будет крайне благоприятно. 25 будет новолуние в знаке зодиака. Весы, ну здесь может быть у вас какое-то обновление произойдет в дружеском коллективе или в принципе в коллективе, в котором вы постоянно взаимодействуете. И закрывает месяц 29 числа, Венера переходит в следующий знак. Она так быстренько в этом месяце проскакала из и перешла в конце месяца в весы причем она там будет идти на соединение с солнышком ну, такая будет достаточно гармоничная, хорошая, интересная Венера я думаю, что следующий месяц вас немножко побалует ну а пока будем проживать этот этот тоже является достаточно неплохим сентябрь думаю, что вот вторая половина будет ну, чем-то вас радовать особенно Вроде бы как таких острых моментов не много. Так что желаю вам хорошего, приятного месяца. До встречи в следующих прогнозах. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Ну и как обычно, комментируйте. И до встречи.